Посиди спокойно, и ты поймешь, Сколь и повседневные заботы. Помолчи немного, и ты поймешь, Сколь пустые повседневные речи. Откажись на время от обыденных хлопот, И ты поймешь, как много сил люди растрачивают зря.